Всем привет, друзья, дорогие мои подписчики, вы снова на моем канале, сама себе швия. Так, и короче, что я, чем я занимаюсь сегодня Я в своих захромах нашла два вот таких вот куска льняной ткани, они маленькие И я решила по-быстренькому сделать из них такой льняной топ, двухсторонний так, что у меня, короче, не было кальки. <смех> я ее забыла, которую я обычно пере, э, перевожу вот эти все детали сверху кладу кальку. И я взяла прям вот, попортила выкройку и вырезала <смех> прямо с выкройки то, что мне надо. Больше вот остальное я тут ничего сделать не смогу. Другие дета, эти вещи, модели, потому что я уже испортила ее. Ну, ладно, Бог с ним. Вот так вот по быстренькому решила сделать. Вот у меня получается спинка, я раскроила, да? перед с вытачкой, это часть для переда, это две тоже, я думаю, что это будет по рукавам идти обтачка, и на спинке будут еще, вот знаете, как я рубаху делала, если кто-то смотрел видео, я оставлю здесь, прикреплю его сверху, ссылочку на него, вот там как у рубахи делается вот такая же манжетка, не знаю, как она называется, короче, вот, вот здесь будет идти вот я раскроила, сейчас буду все это э, стачивать так, для начала я стачиваю вытачки Выточки я взяла и сразу прям разрезала обычно их просто складывают и все, но я разрежу и обметаю я решила, что я буду делать так. Где-то примерно 5 миллиметров, потому что эти вы выточки вымерять. Очень тяжело, поэтому, когда их разрежешь, как бы раз и все. Вот так. Теперь я беру спинку, и у меня на спинке здесь были вот такие вот э, отметины. Я сделала складочки. Вот так вот, в одну сторону. Вот так, видите, да? Три. И вот так вот три в другую сторону. Вот. Вот. Это приметало. Сейчас я это прострочу, чтобы оно у меня все держалось. И наметанное вот это вот уберу. Потом это все будет разглажено и будет очень красивенько смотреться. Так, теперь смотрите. Вот. У меня есть вот такие вот две части кокетки. да? Сейчас, я, так как у меня без разницы, тут лицевая или изнаночная, тут не особо видно. Поэтому я не заморачиваюсь. Я беру любую часть. И вот так вот. Сейчас буду, закреплю и буду пришивать. Делать мне приходится все в таких вот подпольных условиях, ну, какие есть. Моей доски, любимые гладильно где я все делаю, нету здесь. Поэтому я делаю это, как придется. Вот здесь, вот, внизу, на полу глажу. Здесь и на кровати что-то раскладываю. Вот таким образом. Освещение тут. Тоже не очень я взяла лампочку у сестры. Ну, вроде что-то видно. Уже довольно таки... Ну, как... А сколько там? Я даже не знаю, сколько времени, понимаете? Вот я, в, когда в таком запале, я даже не знаю, сколько времени. Ну, короче, уже темнеет. Наверное, девятый час. Или уже, может быть, девять. Тут, видите, у меня немножко... Осталось. Видите, как получается. Сейчас я это буду отпаривать и, скорее всего, вот эту штучку я буду вот сюда заглаживать наверх. Да. У меня тут утюжок такой опасный. О боже, надо сделать поменьше. У него то то вода льется. Пар по нормальному не идет, чтобы не припалить. А то я вообще это припаливать очень сильно люблю. Теперь я беру перед. Перед. И вот такую вот обтачку горловины. Вот так вот прикладываю лицевой стороной к лицевой стороне. И вот так вот сейчас прострочу. Потом это обрежу максимально близко ну, к шву. И выверну на другую сторону. Я сделала строчку и уже обрезала. Теперь мы вот так вот это выворачиваем вот сюда. Сейчас я проутюжу это дело вот так и пройдусь еще строчкой вот здесь вот, вот тут. А вот эту часть надо будет обработать, обметать. Сольном очень приятно работать, он очень суперски гладится. Он, правда, сыпется, но его приятно прогладить. Сейчас будет самое интересное, надо будет максимально близко строчить, не спешить. Вот уже там что-то какой-то узелок пошел. потому что это перед, это все будет видно. И надо очень-очень аккуратненько, близко перестрачить. А у меня еще машинка как будто разболталась, и как-то как, как будто ее дергает, что ли. Короче, у меня какая-то вышла загостка. По журналу написано так: что вот у меня спинка, изнаночная сторона. Это тоже изнаночная сторона. Я, значит, беру и вот так вот, ну, сшиваю, да, лицевой стороной, к лицевой стороне. Все как положено, вот это вот сшиваю. Вот здесь, вот у меня остается кусочек. Он так и должен быть. Вот, да. Они хотят, значит, по журналу хотят сделать так. А потом вот это я значит сошью а потом вот эту вот вторую часть кокетки я прикладываю опять вот так вот нет вот так вот здесь стачу ну короче какая-то херня я не могу разобраться я бы сделала вот таким образом как я бы сделала я бы взяла и все вот так вот шила вот так вот. вот так вот взяла, засунула в три слоя. Вот так вот бы прострочила. Потом, когда я выверну, у меня здесь будет все закрыто. То есть шва не будет видно. И потом бы я стачала бы вот эту вот горловину. Я вот сижу и думаю, наверное, я так и сделаю. Как? Потому что то, что они хотят, как-то очень-очень странно. Короче, я сейчас буду делать так, как я считаю нужным Возможно, это все закончится тем, что мне придется все распарывать Но посмотрю Да, я оказалась права Короче, что я сделала? Так я и сделала У меня все получилось Я взяла, сложила вот так вот, вот. Видите? Вот так вот втрое то есть вот эта часть перед у меня между двумя вот этими кокетками и вот здесь вот прошла горловину тоже прострочила вот так вот закрыла вот так вот я это все сточала теперь я просто напросто вот так вот выверну вот выверну у меня закрытый шов аккуратненький Здесь у меня, я сейчас проглажу и пройду близко к строчке, вот эта горловинка, да? Она еще не, про, не отпарена у меня, и там не убрана лишнее. И вот здесь вот я сейчас возьму вот так вот, и тоже пристрочу. В итоге у меня не будет шва Не вот здесь, это, это у меня изнанка, внутренняя часть, да? Вот она, она. У меня нигде не будет швов. И вот это будет выворачиваться вот сюда, но ну, я просто молодец. Как там мне за эту, мне за это должны Нобелевскую премию дать? И вот так у меня будет перед, зад и все аккуратненько с изнанки. Так что сейчас убираем вот этот излишек, который мне мешает. Это оставляем сантиметров 5. Ничего не чекануть там случайно. Так, теперь, когда я все это сделала, прострочила, и у меня теперь все очень красивенько. Вот лицевая сторона. У меня есть вот такие вот, вот такие вот обтачки, да? я их сейчас вот так вот глажу одну я уже погладила да, вовнутрь вот сюда вот а потом вот так вот мне было велено по журналу убрать припуск вот здесь сюда вот, в один сантиметр я обрезала и сейчас я буду вот так вот вот сюда это вкладывать сверху накладывать закладывать прикладывать и выкладывать и короче вот так вот это все прострочу вот здесь вот по этому краю вот после этого можно будет уже будут готовы до да, рукавчики можно будет сделать бачок и низ смотрите как получилось вот так вот аккуратненько красиво мне нравится что вот этот цвет идет и сюда и на эту сторону то есть у меня спереди по сути будет видно немножко вот это вот а сзади будет видно вот этот цвет так теперь мне нужно сделать э, стачать боковые швы вот тут вот и я оставлю немножечко, ну там на рисуночке тоже нарисовано где-то 10 сантиметров, может даже чуть побольше, потому что у меня же здесь на подгибку низа идет 4 сантиметра, да, грубо говоря. Вот так вот у меня, наверное, будет, вот так на подгибку низа. Вот здесь будет эти строчка повыше, и вот где-то, наверное, 10 сантиметров от этого я оставлю э, на разрезе. сделаем закрепочку и в бой. себе отметинку не сделала, где я буду делать разрез. Возьму, наверное, сантиметров 15. Так... 15 это вот значит здесь все ну что я вчера шила наверное где-то до полдвенадцатого ночи пора уже было укладывать ребенка уже бегом бегом я застрочила бока и вам не сняла поэтому я застрочила бока и обработала низ вот у меня вот так вот все тут аккуратненько здесь тоже обработана, разутюжено в разные стороны. Оставила, как хотела. По бокам вот такие вот, как они называются, разрезки. Вот. Теперь, знаете, что хочу? Я хочу сюда приделать какую-нибудь, я не знаю, может быть, вот из такого цвета, может быть, я сейчас сюда кармашек пришью, может быть, какую-то вышивку, но мне почему-то очень хочется вот такого цвета что-нибудь сюда и вам покажу как это все будет смотреться короче я передумала делать здесь карман или какую-то тут вышивку подумала что будет как заплатка не ну, прикольно вот так вот, такая. вот у меня кофтеночка получилась блузончик на лето мне очень нравится вот считайте, что я пошила его, ее буквально за один вечер. Да, даже не за день, а за вечер. Если бы меня еще не отвлекали, я бы еще быстрее пошила. Вот. Прикольно же, мне кажется. Все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если видео было полезным, тем более. Пишите свои комментарии, я люблю их читать. Все, всем пока.